За 115 тысяч долларов США можно купить апартаменты на берегу океана и в Киеве, в любом спальном районе. Чтобы собрать такие суммы, понадобится не один десяток лет. Остается одна надежда – ждать квартиру от государства, которое изредка радует льготников. Государство предоставляет квартиру лишь в крайних случаях. Согласно статье 47 Конституции Украины, гражданам, которые нуждаются в социальной защите, жилье предоставляется государством и органами местного самоуправления бесплатно или по доступной для них оплате. Так называемое бесплатное жилье предоставляется сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании школы они имеют право получить хотя бы комнату для проживания, жильцам аварийных или непригодных для проживания домов, тяжелым больным, которые должны жить отдельно от других членов семьи, например, Например, если в однокомнатной квартире проживает 5 человек, один из которых болен туберкулезом, государство должно изолировать остальных членов семьи от возможного заражения, предоставив им отдельное жилье. Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Представители из первых трех позиций имеют право получить жилье вне очереди. Четвертая же позиция должна занять свою очередь и ждать светлого будущего. Правда, понятие вне очереди совсем не значит сразу. Претендентов на бесплатное жилье много, а квартир Мало. Поэтому в Украине образовалась вторая очередь, правда, движущаяся в два раза быстрее первой. Считается, что в Киеве ожидание в общей очереди составляет максимум 30 лет, а в льготной – до 15. Семья, которая становится в очередь на господарок, должна считаться малоимущей. Сегодня в очереди на жилье, которое тянется еще со времен СССР, стоит 2,5 миллиона украинских семей. При определении минимального уровня обеспеченности жилой площади учитывается минимальная заработная плата, пенсия по возрасту и прожиточный минимум. В некоторых странах жилищная площадь квартиры предоставляется от численности семьи. Чтобы определить, полагается ли вам бесплатная квартира от государства, нужно иметь в виду, что кроме метража учитывается общий доход семьи. И чем больше людей живет в вашей квартире, тем больше у вас доход. Итак, кого наше государство признает малоимущим? Тут все непросто и каждый случай рассматривается индивидуально. Используется следующая формула. Стоимость всего имущества семьи плюсуется совокупным доходом всех членов семьи за максимальный срок ожидания квартиры. Итого получается прожиточный. Минимум. Если полученной суммы не хватает на новую квартиру по нормам предоставления 7 квадратных метров на человека, семью записывают малоимущие. Скрывать дополнительный доход от приработка, счет в банке или дачу, доставшуюся в наследство от бабушки, не стоит. Чиновники время от времени будут проверять ваше финансовое состояние. И если вдруг выяснится, что вы вели инспектора в заблуждение, потеряете очередь на бесплатное жилье. Нуждающимся в улучшении условий проживания занимается Главное управление жилищного обеспечения. Сегодня получить бесплатную квартиру от государства до невозможности тяжело. На сбор одних только документов уйдет как минимум месяц. И нужно быть готовым к отказам, повторным обращениям и крупным тратам. Но если закон на вашей стороне и есть одежда, пускай даже хрупкая, стоит охотиться на квартиру. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании к видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.